Как-то же мы должны выбраться туда и показать вам все-таки плоская земля или круглая, как шарик. Я рад, что это закончилось, потому что сидеть как придурку, вот этой вот шапочке из фольги, вещать пургу, ну, отвратительно. Не может же айфон ошибаться, посмотрите, как он ровно снимает горизонт вам. Разве могли бы мы видеть Монтавизу? Разве виден был бы Монтавизу? Вау! Как это выглядит все. Мы стремительно приближаемся к высоте 5800 метров. Перед этим надо немножечко пошалить. Сейчас будет закат. Опа! <свят> а теперь смотрите, рассвет солнца вручную. <свят> Девесомость. <свят> это закон сохранения магической энергии. Смотрите, друзья, гриб. Гриб, настоящий шампиньон. Их едят правильные свиньи. Они думают, я это не съем, я это съем и стану сильнее. Сидим в небе, ждем заката, посмотрите, как красиво вокруг. Вот она, опасная радуга, показывает клад, ее делают гномы, гномы за нас. А по полям бегают лавандовым правильные единороги. На инерциальной системе отчета идем, откуда берется турбулентность? это недузы небесной тверди. Что такое инерциальная система отчета, ну, в общем, это тоже магия освещенная винтиком и шпунтиком теоретически а практически мы сейчас посмотрим уходим только бы нам хватило высоты спасайся кто может мы в облачном капкане где-то под нами скалы истребитель нас атакуют потусторонний истребитель истребитель планиров из другого пространства на хвосте ничего не написано мы притворимся соловливыми планеристами Половина приборов не работает. Я почти теряю контроль над планером. Поток 7,5 метра в секунду. Аркеоптерикс, птица-прародитель всех птиц. Она пришла по нашу душу. Ловушки сознания, чтобы менять окружающую реальность. Больше не видит солнца. Мягкое облако и мокрая. Что-то здесь не так, но мы этим воспользуемся. Веселящий газ у нас не кончился. С нами волк. Волшебные сапоги-космолеты. Это алюминиевая пудра, смешана с кровью единорога девственного. Здравствуйте, уважаемые любители летных видов спорта! Мы отправляемся на съемку суперролика. За нами конец рептилоида! И земля плоская! И вот она! Вот она опасная радуга! Вот такой же радугой прикрывали! Путь к аэродрому наш! Смотрите, друзья, гриб! Гриб, настоящий шампиньон! А может это не шампиньон! А может это рептилоиды прислали! А если они прислали, а нужно съесть, они думают, что я съ съем, а я не съем, Если съем? Они думают, я это не съем, я это съем и стану сильнее. На Шампиньоны, сырыми, кстати, можно полевые есть, но об этом никто не знает, это секрет, заговор. Смотрите, рептилоиды прислали нам птиц, чтобы не допустить нашего вылета. Эта птица, эти птицы должны взлететь и попасть на вид, и такое уже было. Посмотрите как у нас зарядила птица стабилизатор. Птичье перо, вот этим она его и бах. Я сейчас попытаюсь их прогнать с помощью магии. демоны! От солнца заходят твари. Вот они, сволочи. Слетели! Атакуют! Вот что творится, друзья! Что творится? Вы посмотрите! Вьются, вьются надо мной! Мне кажется, еще немного и будут атаковать! Вот она! Вот она, пыль с Африки, наконец-то я ее поймал, друзья, вот она, смотрите, видите, в клеточку. Это песок, это песок Сахары, как говорят, Сахары, потому что у нас только что были страшные бури, но верите ли вы то, что там Сахара так близко, чтобы песок из этой Сахары попал на планер, мне кажется, это обман. Посмотрите, что произошло с нашим колесом, оно заржавело, Хотя не прошло и двух дней, мне кажется, это петля времени, не бывает так. Друзья, не может немецкий планер заржаветь за два дня. За правду могут убивать. Посмотрите, происки очередные, вести рептилоидов. Нам воздушные тормоза подлили воды. Вот один воздушный тормоз, и в нем вода. Посмотрим, есть ли вода во втором. Потому что если во втором нет, значит ее подлили. Не могла же она нечаянно залиться в один. О! А воды-то нет. Есть капельки. Ее налили, знаете, для того... Для того, чтобы тормоза замерзли в воздухе, мы бы попытались их открыть. Один открылся, второй нет. И тогда нам каюк, крышка. Попытаемся не допустить катастрофы. Но мы найдем вопросы на ответы. Мы найдем. Мы докопаемся до дна истины. Эк -эк -эк. -эк. Тихий ужас, друзья. Нам пришлось взять амулет. Э -э вот этот святой волк будет защищать наш корабль. исследовательское воздушное судно. Вот это радуга ее расстелилили чтобы напугать нас и не дать взлететь но мы все равно взлетим потому что мы выражены наукой и знаем что радуга это та штука которая показывает клад ее делают гномы гномы за нас представляете друзья как тяжело жить в современном мире наполненном вот этими всеми заговорами и так далее но мы мы обязательно выясним земля плоская или она круглая ну все же вы знаете какая мы вооружены камерами. Раз камера, два камера, три камера, четыре камера. На нас могут влиять ментальное оружие, но мы, мы нашли защиту, посмотрите. У меня есть вот такая штука. Мне подарил ее один очень хороший человек. Она, понимаете, она, видите, она не просто из фольги, она из волшебного материала с наночастицами, в которой вживлена э, алюминий с... Э, смазанной кровью единорога. Поэтому вот эта штука, она не подвержена никаким магическим влияниям, никаким euh, токсионным полям, ионным атакам. Когда я буду делать исследования по плоской земле, я обязательно ее надену. Как? Мы Настоящие, понимаете, мы знаем мы, мы очень долго к этому готовились Очень долго готовили этот планер при, при, при, Придворялись планеристами Даже на чемпионате мира, посмотрите Влада Сматуза, Игорь Волков Литовская республика Мы готовились, маскировались и сейчас Вот та самая минута, когда мы взлетим и поймем Найдем правду Мы одеваем парашюты Потому что, друзья, неизвестно, чем это закончится Я бы на месте этих мировых правительств, рептилоидов и всех всяких этих, э, сбил бы нас, чертовой матери. Но так у нас будет хоть шанс на парашюте спуститься, на, найти камеры и рассказать вам правду. Это волшебные сапоги-космолеты. Они надеваются на ногу, чтобы э, пилот наш мужественный, который сидит вперед в ней кабине и берет все излучения на себя, чтобы у него хотя бы ноги двигались. Остальное может отказать, а ноги нужны для управления. Так что, друзья, видите, он облачается... Сапоги-космолеты Я же отпугиваю рептилоидов тем, что хожу Притворяюсь, что мне не холодно И хожу э, в шортах Вы понимаете, да, чем мне это грозит Но в задней кабине у меня есть куча хитростей Я им потом вам расскажу Как я обману рептилоидов С нами волк Талисман наш на месте Копайлот готов Мы почти готовы Видите, как хитро стих, стих ветер Опасность Посмотрите, что творится в кустах в кустах на наш перехват готовит вертолет. Похоже, что так. И вот только что не было. И человек в шляпе. Посмотрите, как он притворяется, что он хочет куда-то повезти вертолет. Но мне кажется, за нами уже приехали. Скорее взлетать. Нет, не дают нам взлететь, друзья. Опять задул самый страшный ветер. Я даже не могу фонарь закрыть. Видите, я держу его руками, его оторвет. Ой, как все это тревожно. Посмотрите, мы взяли с собой мыслящий газ. Вот у нас полный баллон газа. Если что, мы сможем с ним соединиться и подышать, и он поможет нам думать. Мы готовы, мы пробрались в планер, обманули наш вертолет, мы притворяемся, что мы настоящие просто полупланелисты. Но сейчас я закрою фонарь, и нас уже не будет снаружи видно. О, закрывай фонарь скорее, скорее, скорее. Я готов взлету, сейчас я одеваю мою волшебную шапочку, которая позволит мне закрыть, а закрыть. закрыть свой разум от внешних воздействий, и мы сможем беспрепятственно взлететь, друзья. Oh. Ты готов, капеллот? Mm -hmm. Крылья у нас в сахарской пыли, вы знаете, что Сахара далеко. Она не за соседним холмом, как от нее пыль может взяться от винта? Oh. Вот оно, перекати поле. Вы думаете, это перекати поле просто прикатилось? No Нет, друзья, это какой-то наблюдатель явно. Вот так просто перекати поле на аэродром не прикатывается с бухты-барахты. И все, оно, оно наблюдает за нами на взлете. А я уже в шапочке. Ах, сейчас нас перехватит. Мотор завелся. Значит, глушительных устройств нет. Электроника еще работает. Смотритель на пределе, уменьшая обороты, чтобы не пойти в росток. Я не знаю, плоская она или нет, но планер летит со скоростью 100 км в час, а нас все машины обгоняют по дороге. Что-то здесь нечисто, друзья. Посмотрите, как медленно летит планер. Вообще не движется. И даже вниз идет. Уходим! Нас да, заметили. Наш прибор обнаружения недружественного излучения. Сигнализируют атаки на нас. Срочно выбираю двигатель, обесточивый планер. Выключай питание двигателя, скорее. И мы ныряем вниз. Ныряем вниз, прикрываясь рельефом местности. Будем уходить сейчас. Двигатель у нас убран. Мы сейчас по скалам. Посмотрите, что я делаю. Я прикрываюсь скалой, потому что скала это масса. А масса это... В общем, не знаю, что это, но она должно нас прикрывать. Теоретически. А практически мы сейчас посмотрим, уходим. Зади готовят вертолеты наш перехват. Скорость 220 км в час. Нас трясет, колыхает или колышит. Ой, бочимся, друзья. Я знаю, впереди есть магическая скала, на которой, возможно, есть очередной поток, который нас позволит набрать высоту и скрыться от преследования. Гонимся. Я опускаюсь ниже, почти уже до полей. Максимальная скорость, выжимаю из планера все, что могу. Рептилоиды на хвосте. Вот тот человек, который притворялся водителем вертолета. Не верю я ему, друзья. Хитрая была у него ухмылка. Мчимся к скале. Скала впереди. Главное в нее не врезаться. Что же делать? Как? Что же с нами будет? Ухожу вверх! Сбрасываю скорость. Несет на скалу. Неужели мы разобьемся? Нет, друзья. Наш верный планер и моя магическая шапочка защищают нас от Недружественных воздействий Я взял восходящий поток Посмотрите, друзья Больше пяти метров в секунду Мы идем вверх Теперь никакие преследователи нам не страшны Я думаю, что мы сейчас выйдем, уйдем вверх до облака И там будет все хорошо Ох, как это непросто, друзья Если бы вы только знали, как тяжело пилотировать Что-то здесь не так, но мы этим воспользуемся Давай, святой волк Защищай наш планер На самом деле это ротор, шикарный совершенно, а тарамбер, мы сейчас волну просто пули сейчас так вот так и залетим, есть шанс, что у нас здесь и стоит. Вот он наш волшебный трек. Наши приборы защищены э, специальным газом, мыслящим, мыслящим газом, газом из вот этого полона. баллона, я, я его выпустил, выпустил немножечко. И сейчас этот мыслящий газ защищает приборы нашего планера, они могут работать как обычно, невзирая на то, что мы подвергаемся атаке. Мы выключили питание двигателя основного... Металлического элемента нашего планера И теперь вроде как нас не должны так хорошо видеть Ох, друзья, ветер крепчает Нашли секретную точку входа Волну Не могу вам рассказать точнее, но это, поверьте, это магия Магия атмосферной волны Вот сейчас святой волк Помогает мне войти в эту волну Как воздух может подниматься выше облаков? Вот скажите мне Ведь он не может Воздух поднимается и делает облака Впереди облака на нашем уровне это значит, что мы используем магическую силу и поднимаемся выше облаков. Как этому отнесется официальная наука? Как она сможет доказать, что мы смогли это сделать? И без мотора, друзья, представляете? Мотор бы нам сейчас выключили, а мы без мотора можем. Нас не видят рептилоиды. Поэтому мы, посмотрите, как хорошо поднимаемся выше облака. Вот он момент истины. Вот она правда, где скрыта, друзья. Может ли подняться выше облака человек?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 И мыслящий газ в баллоне, друзья, поэтому мы победим. Мы уже выше облаков и продолжаем это делать. Подлые американские рептилоиды отключили нам GPS, друзья. Видите, наша система предупреждения обо всем говорит, что gps -а нет. Но мы это и не хотим его использовать. Ну, поздравляю, мы выбрались в волну. Блевать ты сегодня не будешь. Выбрались, да? Да. Хорошая, знаешь, что слово сочетание? Какое? Небесное тверди. Ага. О, точно. Это прям просится. Точно, точно, Блин, точно. Мы должны же ее не пробить. Мы летим рядом с облаком, и оно стоит на месте. Вот где здесь обман, друзья? Вот согласитесь, ведь какой-то обман, если бы облака дул бы такой ветер, облако бы сносило, а ветер показывает, что такое дует. И на земле такой ветер есть. И хитрые облака некоторые также маскируются, двигаются, а некоторые не двигаются. Вот в чем здесь интересно нюанс? Вот видите тень от облака? Вот она, на склоне. Она же стоит на месте, она никуда не двигается. А ветер... Ну, сейчас, видите, врут. Ветер снизили. 60 км в час. И снежинка то, что за бортом минус. Ученик-то у меня в сапогах, быстролетах. А я, друзья, вот видите, в шортах, замерзаю в этой кабине при минусе. Все только для того, чтобы снять вам доказательства того, что не все так просто в, этой, в этом мире. Ох, не все так просто. Но мы сейчас двигаемся со скоростью 200 км в час. Против ветра, который у нас дует с севера. Я не знаю, с чего севера, но, в общем, с какого-то севера. Потому что общепринятое понятие севера, северный полюс, то все мы знаем, что там что-то нечисто Кстати, давай потрогаем облако, Капайло. Открывай форточку, потрогай. Какое оно на ощупь? Да ты совсем руку высуни, вот так вот, как я. Друзья, мы трогаем облако, чтобы доказать, что оно не твердое. Видите, облако мягкое.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 В этом страшном месте мне удалось все-таки взять поток. Мы пытаемся идти вверх. Нас швыряет. Нас колышет. Как правильно по-русски? Колышет или колыхает? Нас колышет не дружит с дружескими потоками. Но мы все равно, все равно лезем вверх. Я предполагаю, что вот сверху облако.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 оно работает безотказно, друзья. Видите, я выше облаков. Даже несмотря на то, что враги, сами знаете, с какого государства отключили GPS, мы все равно на инерциальной системе отчета идем. Что такое инерциальная система отчета? Ну, в общем, это тоже магия. Такая хитрая магия, которая позволяет в каждый момент времени знать вашу скорость, что с вами происходит, прогнозировать...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 я у него возьму ручку Влево, посмотри, сформулируй, пожалуйста Откуда берется турбулентность? Что это такое? Всем известный факт Турбулентность это оторвавшиеся куски Небесной ферми, которые медленно Опускаются и мы с ними встречаемся В атмосфере Они такие, как медузы, только прозрачные Иногда вырезаешься и вот она Небесная фермия Она не очень плотная разрушается в последнее время Я думаю, что она от цвета возвращается, друзья Вот только что здесь, вот внизу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 Сейчас мы его вдыхаем, это позволяет нам улучшить работу нашего мозга, защищенного от воздействий внешних И, соответственно, лучше лететь, чтобы не заблудиться в этом воздушном пространстве Новый план у нас, раз нас больше здесь не поднимает, перелететь. у нас есть еще секретное место Вот эта гора, куда показывает крыло, называется Пик бюр Вот на этой горе... Стоят излучатели которые как раз возможно используют для того чтобы не дать нам подняться но даже отсюда друзья даже с высоты четыре с половиной километра вы прекрасно видите что какая земля какой горизонт такая земля посмотрите вот она вам правда вот мы возьмем может быть 5 800 возможно если нам повезет если нам не отключат газ вот вам истина не может же iPhone ошибаться. Посмотрите, как он ровно снимает горизонт вам. Вот нас даже еще продолжает немножко тянуть выше. Высота 4600 метров. Мы двигаемся вверх. И я сейчас попробую обойти вот эти излучатели. А если мы выйдем почти над ними, то они нас достать не смогут. Потому что лучи, которые не посылают, будут отражаться от небесной тверди. И скакать вот так. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. И шансов что они нас поразят немного так что друзья продолжаем у меня амулет святой волк на голове очень правильная шапочка это алюминиевая пудра смешанная с кровью единорога девственного вот поэтому я надеюсь что это должно выдержать друзья пока держит пока держит веселящий газ у нас не кончился поэтому должно быть все хорошо вот эти тарелки как вы видите, они повернуты к нам хвостом. И это дает нам шанс. Они в нас сейчас не попадут, эти тарелочки. Так что, еще как мы сейчас пройдем рядом с ними. Обычно прячутся в облаках все здесь. Смотрите, видите? Вот они тарелки. Вот они ловушки сознания, чтобы менять окружающую реальность и помешать людям узнать, какая земля на самом деле. Отлично. Оп, по нам стреляют. Посмотрите, поток 7,5 метров, 7,6 метров в секунду. То есть мы за секунду поднимаемся на 7 метров. Что такое 7 метров? Это почти трехэтажный дом. Секунда-дом, секунда-дом, секунда-дом. Вы вот представляете? Ну разве это не магия? Мы стремительно приближаемся к высоте 5800 метров. Смотрите на эту картинку, друзья. Сейчас я вам сделаю круг. Сейчас мы пробьем ответку 5800, выше мы, к сожалению, не можем. Вот смотрите, как это будет. Потому что, как вы знаете, сверху расположена небесная и если Вот она, 5800. Если мы ударимся об нее нашим магическим планером и пойдем стремительно вниз, копай вот я взял управление. Смотрите, друзья, картинку восхитительную с неба. Как выглядит наша земля... С высоты 5800 метров. Вот она правда. Мы показываем вам всю правду. И ничего кроме правды. И вы можете сами убедиться, какая земля. Плоская или круглая. Нам очень много пришлось пережить сегодня, чтобы достичь этого результата. Сейчас мы наблюдаем снизу, что к нам пытается пробиться еще один летательный аппарат, наверное, идет на перехват. Погоня! Как только я снял шапочку, это была ошибкой. Мне нужно было подумать над щитой всего сущего. И представляете, сразу рептилоиды засекли прислали погоню. За нами гоняется чужой планер. Но мы так просто не сдадимся. Мы его догоним. Догоним и посмотрим его в глаза. На пласте ничего не написано. Наверное, маскируется снимает контент огонь сейчас мы подойдем под ним пониже смотрим что там написано снимаем, фотографируем мы продолжаем наши исследования у нас на текущий момент всего 4300 метров мы потратили очень много, друзья, на переходы мы забрались в сложное место Альп и сейчас представим вам доказательства Посмотрите, мы видим границу с Италией, вот она граница с Италией, вот показываю крылом на гору Монте-Виза. Разве могли бы мы увидеть монте если бы земля была круглая и Монте-Виза должна была спрятаться за горизонтом, а мы ее видим. Посмотрите, как вокруг что творится. Как вы думаете, можно подняться над облагами без магии? Магия, магия наша сила. И вот наш магический планер путешествует над этими опасными горами и снимает вам, как же на самом деле выглядит наша планета. Только что недавно мы еще видели Монблан. Вот там был Монблан, но он спрятался. Как вы слышите, вот там сзади вовсю гудит магическая изолента. Мы ее специально сделали, она специально от в нужный момент отклеивается и создает определенный звук. Вот сейчас мы его выключили, а вот сейчас мы его включили. И этот звук отпугивает рептилоидов, которые давно бы отправились на наш перехват, если бы не вот эта магическая шапочка, вот она держит излучение и не дает рептилоидам изменить наше сознание. Мы вам показали полностью, как она, Земля, какая она. Давайте я сейчас открою форточку и мы вы... И вы сможете без фильтра все увидеть. Итак, все убедились в неопровержимых доказательствах, что мы сегодня используем вообще все достижения магических технологий мы смогли подняться наконец-то на высоту 5800 метров вопреки заговору мировых правительств и рептилоидов наконец-то открыть человечеству правду что какая же на самом земле, деле Земля есть я считаю нашу задачу выполненной мы с моим Капаилом молодцы можете с нам ставить там хвалить нас вовсю и радоваться тому что наконец-то вот это вот Заговор растворен, что мы теперь знаем, что знаем-то карту настоящей земли, что она плоская, что где-то в Антарктиде торчат какие-то ножки, уходящие, э, где-то там, наверное, под землей какие-то слоны стоят, ну или что то в этом роде. Тут уже не важно. Ну вот вы видите, да, картинка-то не врет. Я даже петлю сделал, чтобы показать вам, какой горизонт плоский. Если хорошо задуматься, если одеть шапочку. С защитой мозга от излучения, если грамотно выйти над тарелками, которыми они излучают и дурят всю планету, какую планету, всю нашу плоскую Землю, то вот так можно вырасти. Наша высота стримителя приближается к отметке 5800 метров, и как видите, на этой высоте мы находимся в шортах. В горах выпал снег. Почему мы же мы можем летать в шортах на такой пешурной высоте? Просто физика. Солнечные лучи, которые заходят, пробиваются через вот этот вот фонарь организует теплицу в нашей кабине а Когда бы внизу и очень жарко, как раз вот через эту часть ног испаряется влага и позволяет комфортно чувствовать себя в планере Именно поэтому я люблю летать в шортах Потому что они улучшают терморегуляцию Ничего, как говорится, личного Это летели это совершенно фантастической красоты в горах мы сейчас пролетаем над озеро озером Бабочка. Обычно, когда так выпадает снег, оно уже, ну то есть весной, оно постоянно э, долго оттаивает, и когда вокруг снег стаивает, оно еще под льдом. А сейчас редкий случай, когда мы можем это все, эту красоту увидеть осенью. Обычно полеты заканчиваются, сюда слетать крайне сложно, когда приходят вот эти все листрали э, волновые и так далее, то довольно сложно выбраться над рельефом и красиво летать но сейчас вы видите совершенно такую же фантастическую картину, которую вижу я я сейчас маневрирую, чтобы иметь возможность сделать фотографию только что выпавший снег, он выпал вчера были мощнейшие осадки и вот этот снег прям потрясающе красив и вот оно спит озеро красивейшее озеро вау как это выглядит уходим. Уходим. Срочно уходим. У нас очень сильный ветер. Около 100 км в час. и нас сейчас иначе сдует. Минус 5 метров в секунду на приборах. Довольно коварная ситуация. Мы, конечно, очень красиво полетали на озеро Бабочка. Его поснимали. Но сейчас мы должны двигаться к нашему аэродрому. Да, потеряли. Одним махом огромное количество высоты. Движемся со скоростью 200 км в час. Ветер 100 км в час. Снижение минус 4 метра в секунду. Я сейчас пытаюсь найти место, где будет хотя бы хоть какой-то подъем. Или хотя бы нули. Что сейчас нас со страшной силой давит вниз. такой Какой замечательный контент. Вы можете увидеть, как вот этот как все крутится, как этот котел вращается, энергия. Мы в ту сторону могли бы пройти, может быть что-то взять, но уже не можем, потому что нам нужно срочно оказаться на противоположной стороне долины. Подходим к роторному облаку. Есть некоторая надежда, что... Да, мы, смотри, мы бы выше подошвы пришли, поэтому есть шанс, что сейчас нас подхватит здесь, как потащит. Если до 5800 бьет волна, то представляешь, да, что здесь должна быть самая вкусняшечка. Вот перед этим роторным облаком. Ну, хоть согрелся немножко. Вот здесь теплее, факт. Да, согласен. Ну, вот смотри. Все как по учебнику. Вот она волна. Что, я, да? да, все, взяли. Не можем сейчас опять на 5800 собираться? На, бери ручку, ходи вдоль волны, вдоль этого облака, набирай. Солнце опускается, какие-то механизмы в небесной тверди заставляют перемещаться это светило. Мы не видим всех этих механизмов, но вы понимаете, да, что они есть? Если бы там какая-то звезда вокруг какой-то планеты или наоборот вращалась, разве выглядело бы это так? Нет, друзья, выглядело это по-другому. Виден Монблан, вот он на горизонте, вот он. пришел такой красивый. Для него 180 километров, друзья. Ну как мы могли бы видеть Монблан, если бы земля была, сами понимаете, какой? Никак. Разве виден был бы Монблан, если бы... Конечно, нет. Он бы ушел вниз под линию горизонта, и мы бы не смогли на него наблюдать вот этого момента друзья я ждал очень долго мангблан маскировали облаками коварные облачные гряды преграждают нам путь домой я не знаю друзья что будет что-то страшное затевается потому что понятно что мы везем бесценную информацию бесценные видеоматериалы не знаю как мы прорвемся через вот эти все злые скалы представляете облака закрывают горы горы торчат вверх и нам как-то нужно перебросить наш магический планер поближе к дому. Капайло, вот, что ты скажешь? Это достаточно плоско. Да. Теперь-то ты уверен? Точно, точно. -то -то... Я еще не помневался, думал, что Вот плоско. Очень мне страшно, друзья. Ну а что делать? Мы летим. Оп! с нашим планером. Открылся люк. Может к нам лезет репсилой сверху. Мы прикрываемся рельефом местности и двигаемся вдоль облачных гряд. Только бы нам хватило высоты. Посмотрите, как кипит энергия внизу. Как борются добрые и недобрые облака. Видите, они сталкиваются друг с другом. Тут просто бушует битва. Битва облаков. Битва добра и зла. Мы, правда, не знаем, какие из них добрые какие злые. Но нам пора отсюда линять. Все. Попали в облачный капкан. Спасайся кто может. Где-то под нами скалы. Ох, как это страшно. Со всех сторон облака. Слева облака. Справа облака. Что будет? Что делать? Как нам выжить в этой сложившейся ситуации? Я думаю, что надо идти на север. Впереди на нас бросается такой же планер, как у нас. Посмотрите, он он в отплесках Вы видели, что творится? Нас атаковали. Прикрываясь рельефом местности, идем вдоль вдоль облаков. Мы про почти прорвались, друзья. Осталось немножко. Надо уйти в тень. А как трясется наш планер! Вы представляете, на какие мы идем жертвы, лишь бы довести до вас бесценную информацию. Что-то совсем плохо. Еще немножко. Еще чуть-чуть. Мы летим, ковыляя, во мглев. Посмотрите, какие мощнейшие структуры образуются облачные. Все, мы, похоже, порвались. Никто нам не помешает. Станция снижения осталась сзади. Ой! Последние лучи от нее до нас долетают. Наконец-то мы на свободе! И вот она, магия волны! Нас подхватила магия волны! И мы можем подниматься снова вверх. Перед этим надо немножечко пошалить. То есть мы притворимся соловливыми планеристами. Можем долететь до аэродрома. А если не притворимся соловливыми, боюсь, нас обьют. Поэтому, как ни крути, друзья, придется. Наступило самое время немножечко пошалить. Мы сейчас попробуем подрезать верхушку облака. Ну, вот Посмотрим, что еще. Так. Вдыхаю газ. Или как там? Что, как мы это называем? Мыслящий воздух? А, мыслящий газ, да. Вдыхаю мыслящий газ. И смотрите, зажигается. Вот оно. Сейчас зажжется гала на облаке. Наша тень должна зажечься. Вот она. Вот она. Смотрите, нас атакуют. Пах! Вы подумаете, это тень? Нет, это потусторонний истребитель. Истребитель планиров из другого пространства из подконтрольного под рептилоидом так наш истребитель должен наш планер должен уходить а то точно этот истребитель у нас бах бах бах и все вот он опять зажегся смотрите они всегда заходят против солнца солнце нам в спину вот они с облака подкрадываются видите вот он вот он этот подлый истребитель на нас несется на 11 часов. Ты видишь, Капайлот? Да, да, видишь, вот он! Иду в атаку! Бах-бах-бах! С нами волк! Ой, волку досталась какая-то маг магическая пилюля какая-то ему прилетела. Ой, нас трясет, ковыряет, качает, вращает. Ну, друзья, ну мы похоже выжили. Ой. Половина приборов не работает. Нас штормит. А -а -а! Вот сейчас красиво, мы прикрылись от солнца, здесь наше магическое гнездо, здесь хранится наша энергия, которая может поднять нас вверх, видите, мы приехали проверить, здесь снизу в этом лесу растут как раз правильные дубы, их едят правильные свиньи, а по полям бегают лавандовым правильные единороги. Вот как раз тот, из которого моя шапочка сделана. Ну, в смысле, не из него сделан, из крови единорога-девственника. Вот он впереди, смотри, видишь? На час дня теперь. Зажегся истребитель на час дня. Прикрой атакую! Вау! Только что по нашей магической радиостанции... Дошла информация, что на аэродром нам нельзя. Нам нужно дождаться заката, чтобы приземлиться в Суберках, чтобы нас не заметили. Поэтому мы принимаем решение дождаться захода солнца, когда механизмы какие-то опустят его за воображаемую, конечно, линию горизонта. Так что ждем, сидим в небе, ждем заката. Оставайтесь с нами, друзья. Будет интересно. Посмотрите, как красиво вокруг. Вот просто потрясающие кадры. Вы наблюдаете заход солнца на высоте. Я думаю, что будет высота в районе 4700 метров. Сейчас 4600. Мы не лезем выше, потому что замерзли очень сильно. Рептилоиды не любят ночь. Я думаю, что они сейчас уже спрячутся. А мы же имеем возможность приземлиться еще целых... Полчаса после заката Потому что остатки солнечного света Будут Освещать Небесную твердь Если солнце заходит за край Горизонта То она делает это мгновенно А я думаю что вот этот весь эффект Связанный с подсветкой информ... атмосферы Это наверное как раз На небесной тверди что нибудь Нарисовано Так раз включают Типа закат на самом-то деле солнце чпок и зашло. Чпок и не зашло. Итак, друзья, мы готовы к нашему рискованному эксперименту. Посмотрите на облака. Как вы видите, верхушки облаков уже практически не освещены солнцем. Вот остается чуть-чуть подсвечена вот эта верхушечка, но не сильно. Там на горизонте облака все уже потухли. То есть на них солнце не светит. Но светит солнце на нас. То есть... Это означает, что высота полета каким-то образом влияет на то, что Солнце светит. А если бы Земля была плоская, то, как мы все знаем, то как бы Солнце, по идее, не должно было как-то влиять. Высота полета не должна была влиять никоим образом на способность Солнца светить. Зная законы магии, мы можем заставить наш планер. Уменьшить высоту полета Увеличить высоту полета Причем довольно энергично Смотрите, как это делается Вот сейчас у нас высота 4,5 километра Если я опущу у нас планера вниз Начну энергично разгоняться Видите, высота стремительно тает И к моменту, когда Скорость достигает 200 километров в час Высота уже 4,300 И теперь, если я возьму ручку на себя Планер пойдет вверх Высота начинает Расти. Это закон сохранения магической энергии, друзья. Вы наблюдаете в действии. Сейчас мы используя этот же эффект, обнаруженный нами. Попробуем заставить планер поменять высоту полета. И посмотрим, влияет ли каким-то образом высота полета на способность солнца заходить. Если мы сможем на разогнаться так, что солнце мы перестанем видеть, значит все правильно. Солнце зашло. Но если потом, взяв ручку на себя, мы начнем каблировать, то все неправильно, и солнце увидим. Значит, что-то что не увязывается. Значит, наверное, надо будет нам думать, что происходит. Друзья, мне кажется, на это могут воздействовать рептилоиды. Они могут каким-то образом так регулировать эффект, что, может быть, они сейчас нас слышат и будут опускать и поднимать солнце. Представляете? Ради нас, ради нашего экипажа, магического исследовательского планера принцесса вот это будет очень красиво вот сейчас мы делаем круг полностью вы увидите весь наш все наше воздушное пространство французских альп да как же все таки это красиво видите какое-то свечение в атмосфере наблюдается что в ней светится ну, это говорят с точки зрения общей теории, что светится частички пыли, расположенные на большой высоте. Но мы-то знаем, как это по-настоящему. Скорость 100 км в час. Начинаю пикировать в надежде, что солнце конца зайдет. Пикирую, пикирую, пикирую. Скорость 150, 200, 250. А теперь я увеличиваю скорость и каприрую. Смотрим, что происходит. Солнце спрятали. Рептилоиды спрятали солнце за из облака. Измена. Друзья, представляете? Какая подлость. Срочно меняем ракурс съемки. Делаю боевой разворот на 180 градусов. Нас так просто не возьмешь. Капайло, что скажешь? Мне кажется, мне кажется, нас так просто не возьмешь. Повторяю, как спередня. Сейчас разгон. Скорость 200. Солнце скрылось. Увидим мы ли его еще раз, Кабрирование. лагер добирает высоту и больше не видит солнца. Все, друзья, даже я не знаю, что вам сказать. Мы обязуемся завтра с моим Капайлотом Вердом встать на рассвете и заснять восход солнца. О, вот оно солнце! Слушай, как горено, Ты посмотри, как вот я, я первый лучик рада, увидел. Слушай, а какое яркое? Такое прям очень красивое. Слушайте, как я удачное увеличение сделал. И как переливается на крыле золото. Вы видели рассвет, смотрите. Сейчас будет закат. Опа! хе А теперь, смотрите, рассвет солнца вручную. Опа! Экиги-гегей! А теперь смотрите, еще разочек, хватит нам интересно. У меня до 280, могу разгонять. Борт, в прошлый раз зашло на 200, сейчас смотрим, смотрим, смотрим. Зашло, тоже на 200. Но немножечко, скажем так, можем халтурить за счет того, что там у тоже есть какой-то профиль. И мы сейчас за какую-то вершину зашли. Вот, видите, опять рассвет. Давайте я ему сейчас увеличу, чтобы видно было, как... Да, вот сейчас, хотя опускаемся. Закат! Хе-хе-хе! <свеч> друзья! Такого я еще не делал. Оп. Ну, я закатывал солнце, именно на закате я так делал, а вот на рассвете у меня еще такой закат солнца вручную не получался. Пока я тут вам это, прыгал, прыгал, прыгал, видите, я улетел с волны, и мы сейчас теряем высоту достаточно стремительно, минус 2,6 метров в секунду. Итак, мы выпустили волшебные воздушные тормоза, которые цепляются за воздух и опускают нас вниз. Опускаемся мы со скоростью 7 метров в секунду на данный момент времени. Где-то внизу там наш аэродром, там темно и страшно. Надеюсь, что рептилоидам тоже темно и страшно, они не поджидают нас на земле. О, на... Зажглись огни в городах Вот уже огонечки Машины включили фары Конечно, телефон, который все это снимает Не может передать вам Насколько же уже темно На фоне пламенеющего заката Снижение нашего исследовательского планера Плоскоземельца На крыле лежит сахарская пыль Видите вы Сахару за ближайшим холмом? Я не вижу, но пыль есть Давай-ка шасси выкину Готов? Готов Выкинул шасси, чтоб не забыть Опускаемся под облака Сейчас нас начнет трясти Очень сильный ветер Осень. 120 километров в час наверху было А, Павел, ты как? Слушай, ну реально планер вперед почти не летит Вот эта погодка Вышка на ночной режим, прикинь, переключилась уже? На Это же, значит ночь, точно. Нет, ну, совсем... На нашем аэродроме, естественно, никого кроме нас нет. Горят огоньки в домике Мишеля. Ветер 80 км в час. По колдун ветер, ну, боковой немножечко будет. Так. Ставлю посадочную конфигурацию. Закрылок на 6. Скорость 150. Будем заходить. Да, сейчас будет весело. Маневрирую. Ого-го-го-го-го-го, как это Ого-го-го-го-го-го. Подхожу к склону. Склон неплохо вижу, потому что темно. Но очень сильно дует. Оп. Прям на склон реально тащит. Ух. Серьезно все. Скорость больше. Оп. Иду на аэродром на прямой. Прошел. Оп. Заход. Земли пока не вижу. Сбрасываю скорость. Сбрасываю скорость. Оп. Касание. Оп. Продолжение. это сносит нас оп. выскакиваю на оставке энергии на полосу чтобы нам легче толкать было фу ой едем назад прикинь прям на склон реально тащит ух как серьезно все скорость больше оп. иду на аэродром на прямой прошел оп заход Земли пока не вижу, сбрасываю скорость, сбрасываю скорость. Оп, касание, оп, торможение, фу, неужели сели, оп, вот это сносит нас, оп, выскакиваю на оставки. энергии на полосу, чтобы нам легче толкать было, фу, фу, ой, едем назад, прикинь. Друзья, настолько сильный ветер, что планер тащит назад ветром. Нам не смогли помешать. Можно снимать защитную шапочку из крови единорога девственника. Ой. Ой. Подожди, не открывай. Экипаж исследователей плоской земли благополучно приземлился. И! Здравствуйте, уважаемые любители летных видов спорта. Я надеюсь, что вы сразу осознали эту шутку. Что удивительно, что самый ролик, набравший полтора миллиона просмотров, снят с высоты 5800. Истребитель! Это не самолет, Серый, это дистрибьютер! после этого в теорию заговоров. <свист> Настоящий истребитель. Слушай, какого черта? А, он может здесь, он имеет ну, право. Он да, летает? Да, он по визуалке летает. То есть он, типа, да, он визуалку отслеживает. В принципе, у нас фларма работает. То есть мы его, а -а -а. если ну, бы он сблизился... Друзья, только что мой капалайл от Острые Глаза заснял. Но он увидел истребитель, а я его заснял. Я не знаю, что получится.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 А, в той же зоне, в которой летаем мы на наших планерах, прекрасно летают истребители, и военные, например, не закрыли нам сегодня небо, потому что два миража пройдут тут и пошуржат над нами. Я столько времени хотел заснять их, вот вот снимаю ролик и сразу увидел где, потому что обычно они пью, а потом идет звук, а тут вот так удачно получилось. Да, это круто, это как-то, ну, действительно, это только свободный стране. Высота наша 5700... Ну, сейчас будет 5800 метров И я буду уходить отсюда Потому что э, не могу входить в воздушное пространство выше 114 километров в час у нас дует ветер Все, и наклоняю нос Видите, я сейчас за счет скор... набора скорости снижаюсь вот После этого ролика Постоянно пишут э, Ролик один полтора миллиона просмотров Каждый третий буквально вопрос Это земля а плоская, земля плоская А земля плоская, а земля, плоская? А земля, плоская? А земля плоская Но меня реально это выбешивает Потому что, ну что за это или какой-то троллинг изощленный, или настолько упал образовательный уровень человечества, что они верят во всю эту чушь, там, в из фольги, в заговор мировых правительств, в отсутствие полетов на Луну и так далее и тому подобное. И, честно говоря, мне захотелось снять ролик Степ, который я, как мог, в нем изголялся. К сожалению, я не силен... Во всей этой хрени Так бы, наверное, я бы Поржал бы еще больше Можете написать мне в комментариях Мы отснимем, знаете, максимальное количество вот этих Дурных теорий И мы можем отснять продолжение В максимальном таком Ржачном варианте А сегодня Я рад, что это закончилось Потому что сидеть как придурку Вот в этой вот шапочке из фольги Вещать пургу Ну отвратительно но надеюсь что вы улыбнетесь полет был самым настоящим после взлета заглушил двигатель и поднялся на высоту 5800 метров используя не магию какую-то а знание о мире а законы физики которые я знаю у меня по физике пятерка знания именно знания о мире позволяют творить чудеса настоящий летать в космос летать на планере преодолевать расстояние там в 3008 километров на энергии природы и так далее и тому подобное. А, те же, кто считает, что Земля плоская, например, у меня есть друг, который мы с ним в одном институте учились, в Карковском и он мне присылает постоянно ролики про плоскую Землю, говорит, Волков, ты не понимаешь, ты посмотри. Ну, я как могу, гружу, я даже спорить с ним не хочу. Ну, <laughs> ну друзья, ну, ну как, вот, что еще сказать? Я же все, что Бог сказал. А, и, как это в завершении, давайте сделаем круг почета над нашей прекрасной планетой, убедимся, что она разная. И ни в коем случае она не плоская. Вот, мое мое крыло показывает на Монвлан. И вот от манглана я сделаю формулу оборот 360 градусов, дабы вы убедились, как все красиво. И посмотрели на этот замечательный горизонт. Камеры могут, как и сказать горизонт делаю более круглым. Вы же помните, да, как на этих летая на квадрокоптерах всяких можно делать шарик из земли ну и из, из картинки а также можно было бы эту воронкой сделать или еще как-нибудь то есть все это наука физика как-то рефракция что там еще есть конвергенция волновые потоки и так далее и тому подобное я надеюсь что этот ролик хоть кого-нибудь собьет идиотского пути, мысли о плоской земле и заставить открытый учебник по физике немножко позаниматься знаниями научными, которые человечество собирало годами. Я рад, что на канале Мечта летать так редко спрашивают про плоскую землю, значит, на нем собрались умные люди. И для таких умных людей я покажу, как можно сделать полный оборот, если у меня не светит шляпа, петля. Простые законы физики, без невесомости. Готов? Хорошо. Погнали. Вот, смотрите, ручка на себя. Ну, сейчас мы будем в первом положении, но за счет того, что мы двигаемся по дуге, с меня не слетает шап, шляпа. Вау, невесомость. Ну да. И в то же время, смотрите, я сейчас могу сделать невесомость. Мой телефон. Так. А! <связывая> так. <связывая> да. Так. что вот вам законы физики. <связывая> Молодежь, учите физику, радуйтесь э, научным знаниям и идите в Я вас умоляю.